Всем привет, с вами Соги, добро пожаловать на мой канал Сегодня мы будем играть в Ghost Exile Получается это может быть третья серия Может вообще будет первая Но скорее всего это будет третья серия Потому что до этого мы уже отсняли с моим другом Видео И сейчас получается я буду снимать один Модификаторы мы поставим Здравомыслие и Пентаграмму Но сбора октоплазмы мы не будем Хотя Давайте поставим для усложнения игры Все три модификатора ставим и приступаем тогда к игре Вот такие у нас миссии так, все возьмем как обычно Ну как сказать как обычно, как я обычно беру Так, значит возьмем сразу доску тоже Бросим ее сюда Так, я еще в эту куклу брошу сразу, чтобы потом не мучиться и блокнотик брошу Должность у нас вроде нормальная, так что мы в принципе не будем сильно не потеть, ничего Давайте пойдем, посчитаем счетчик части Сделаем точнее Вот, утащил да, это обычная сложность, получается. Так, как раз таки посчитаем частиц. тысяч тысячи. Замечательно. этих частиц. Троечка. Получается, MP у нас три, походу. Давайте посмотрим еще. Да, MP у нас, в принципе, три. Так, значит. Что дальше, Термометр давайте проверим тогда. Что у нас поместим-то еще? Следы можно проверить. Так, следы ребенка и плазма первая. Замечательно, я уже забыл про них. Так, значит, общаток ноги. плазмой то Ой, Опа. Хаотично. Практически. -то ха хаотично. То есть у нас древний. Что с куклой-то делать, я не вижу ее. Так, он нарисовал человека. То есть, это полтергейст, древний. А где кукла? Так, минусовая зафиксировалась. Облажается плюс 5, минус 5. Да. Полтергейст. Ладно, давайте сейчас ходим за нашей штукой. И может по пути где-нибудь найдем куклу. Походу он кидает ее. Значит, кидает куклу. И это охотящийся. Давайте проверим тогда. Загрузим данные наши. Да, все правильно. Он кидает куклу. Мы, мы реализовали призрака. И у нас открылись некоторые миссии. Так, давайте с собой возьмем сразу то, что нас защитит от него. Это святая вода. И тогда получается... Так, что у нас по миссии там? Ага. Не будем использовать то, что у нас по миссии. И святая соль получается. Вот это нас спасет от него, если что. Пойдемте добывать тогда первую плазму, которую мы начали с вами. Охота началась. Я, кстати, про миссии забыл. Нужно еще и миссию выполнить. Давайте сбегаем тогда, посмотрим, какие у нас вообще миссии да. Еще раз. Так, открыть двери. Принести проклятое зеркало в машину И зажечь дома все свечи Самое сложное это свеч Так, нужно просто навестись Давайте плазму соберем сначала Так, собрали плазму Так, давайте закинем первую Как бы плазму В наш компьютер И пойдемте зажигать Во-первых, свечи, а во-вторых, искать Вообще самого призрака Сберемся в этом да, зажег все свечи. Что еще спасает? А, магических нам надо активировать? Нет. Святой огонь нам понадобится. Значит, пойдемте найдем еще одну плазму. Скример где-то пустил? Может, на подвале надо посмотреть? Да. В принципе, почему-то всегда вот вот эта плазма, она находится именно в этой области. То есть тут есть какие-то ранее заготовленные места, где плазма может находиться, и на этой карте я постоянно хожу ее здесь. Так, давайте загрузим эту плазму сюда. И получается, третья плазма у нас выпадет с призрака. Но мы его вроде отбили, поэтому нужно проверить. Так, подождите, у нас первая миссия соль. Давайте возьмем ее сразу, чтобы, если что, отбиться ею. Пойдемте, пока исходить толбанную плазму. Сейчас охота начнется. Что, он не будет атаковать? замечательно тогда. Ладно, давайте ребята, собирать игрушки. Э -э... Ну, это уже не нужно. Так, Роза. Давайте подождем тогда, пока он свой ход опустит, мы в него бросим. Кратнее, может быть, скример, если я не успею. Попал. Берем Розу. Так, больше вариантов, принципе, не нужно. Попал. Вот и плазма с него выпала. Честно, не с первого раза я хотел выпасть Мы еще открыли все двери Это еще одна миссия Ага, еще одно он решил пустить Хорошо, что у нас с собой есть Это дикий охотничество, по-моему, призрак Успеем? Успел Замечательно Давайте обойдем через улицу, потому что в доме я не очень хочу заходить Так, последний плазму у нас есть Поэтому у нас открывается с вами Поимка самого призрака Это замечательно Осталось теперь найти предметы для ритуала. У для открытия двери. Куклу. Причайся, ритуал пентаграммы остался. Сейчас куклу надо изнуть. Ага, он же ее выкинул куда-то. Несем ее еще раз. Нет, не сработало. Так, принесли. Вот он, бросился ей сразу. Недружелюбный какой. Так, давайте искать проклятый предмет тогда. Не начал. Хорошо. Может быть, скример опять. Не попал в первый раз, поэтому нужно бежать и взять еще что-то. Так, маска у нас вообще здесь была. Замечательно. А вот я не понимаю, зачем я мучаюсь, я вот сейчас только понял. Давайте возьмем камеру, и там будут подсвечиваться все эти предметы. Вот таким методом они светятся. Может, в подвале у нас что-то есть. Да, и вправду, здесь у нас череп. Череп, маска... Череп, маска, ловец снов и роза. Осталось один или два предмета, получается. Попал. Вот еще последний, получается, предмет. Пойдемте тогда за ритуальным кинжалом. Так, берем ритуальный кинжал и берем тогда, что у нас защищает. Вот эту штучку, получается. Или Нет. Вот это защищает нас Бросаем Так, и теперь следим Что у нас где Медальон Нет, не попал Попал У нас еще раз осталась На дистанции надо а то вот этот круг нас убьет Маска Попал Так, отходим Роза снов. Так, отойдем от зоны. И последний у нас череп получается. Все, мы у нас получилось запечатать его в ритуале. Так что идем за нашим сборщиком, которым получили за эктоплазмы. Получается, мы выполнили все из этого. Вот такой у нас призрак Полтергейст. И последнее, что осталось, это бросить его вот этот шар. Ну, всех благодарю за просмотр. Вот такая у нас серия получилась. В принципе, практически идеально. Если бы мы зеркало еще бы нашли бы. Но тоже неплохо. Всех бл благодарю за просмотр. Всем удачи и всем пока.